Рад всех приветствовать на канале «Многодетный бестолковый папа» – канал о жизни обычной многодетной семьи в России. Сталкиваясь с жизненными проблемами и трудностями каждый день, не имея поддержки дедушек и бабушек, мы находим решения, хоть они не всегда бывают правильными. Мы стремимся сделать жизнь удобной и практичной, и в результате получаем некий опыт, которым решили поделиться с вами, нашими подписчиками и гостями канала. В общем, по мере жизненных сил постараемся сделать игровой, образовательный, детский, ну, жизненный контент – мы находимся в начале пути, поэтому буду признателен, если вы поставите лайк, напишите комментарий и поделитесь ссылкой на канал со своими друзьями и знакомыми. А с вами в следующих видео многодетный бестолковый папа. Мы открылись, до встречи!